В КСК КФУ «Уникс» прошел галоконцерт в ежегодном фестивале «Студенческая весна-2021». Подробности в сюжете. С 10 по 19 марта в честь фестиваля «Студенческая весна» в Казанском университете свои творческие программы показали все институты, итогом которой стал большой галоконцерт. Концерт стал открытием республиканского фестиваля «Студенческая весна-2021». Сегодня у нас два отделения галоконцерта. Первое – это конкурсное отделение республиканское, и второе – это галоконцерт нашей студенческой весны. На нем объявят результаты конкурса, наградят номинантов, и это, собственно, их праздник». Первое отделение отличилось номерами о важности языка и народного единства. Вначале была рассказана история Татарстана во времена Казанского ханства, когда народы объединились. На протяжении всего отделения говорилось о важности слова и дара речи. Студенты с помощью различных номеров смогли изобразить все многообразие истории и развития языка. Люди обрели совершенный дар. Дар речи. Во втором отделении были показаны самые лучшие номера коллективов от КФУ. Там были представлены вокальные номера, где студенты смогли исполнить и современные песни, и песни на различных языках мира. А хореографические номера отличились яркостью исполнения. Студенты готовились к своим номерам долго и упорно. Эмоции после выступления не скрыть. На азербайджанском языке очень древняя красивая песня в нашей такой новой около джазовой обработки, такой, как мы ее видим. Участвую во втором отделении. Репетиции проходили примерно за три недели. Часто собирались, готовились, переживали очень сильно. Хотим показать хорошим номера зрителям по традиции состоялось награждение институтов Казанского университета. Обладателями гран-при в малой группе стал инженерный институт, в средний – юридический факультет, а в большой победителем стал институт филологии и межкультурной коммуникации. межкультурной коммуникации! Лена